Всем привет, ребят! Я приветствую вас в спортзале, онлайн-спортзале «Декатлон». Меня зовут Сохи. Кто присутствует сейчас, какие города на нашем эфире? Присоединяйтесь. Подождем пару минут, когда присоединятся все спортсмены. Отлично. У нас в Москве солнечно. Как у вас? Санкт-Петербург, Крымск, Волгоград. Ульяновск, как с погодой? У нас вообще теплый. Солнышко. Привет-привет. На время тренировки я отключу комментарии. Мы сейчас уже начнем. Меня зовут Софья, сегодня мы с вами потренируемся, потянемся, чуть-чуть на силу поработаем и на баланс. Еще раз, меня зовут Софья, приветствую вас в онлайн спортзале Декатлон. Мы проводим каждый день тренировки по фитнесу, по йоге, тренировки для детей. Присоединяйтесь к нам, мы не дадим вам заскучать. Я работаю персональным тренером и работаю в декатлон. Поехали! Мы потянемся сначала. Вытянули ручки вверх, вытянулись, вытянулись, вдох. И опускаем вниз руки. Еще раз вверх, вытянулись. И опускаем вверх, потянули голову, мягко, аккуратно, полукруг, мягко, аккуратно потянули голову, шею, шею, да. Ручку, дельтовидная мышца, растянули плечо, растянули плечо, и круговые движения плечами. Вперед и назад. Ноги на ширине плеч. Круговые движения тазом сначала в одну сторону. И в другую. Ножки вместе тянемся вверх и рулеточкой опускаемся вниз, спинка круглая, шея расслаблена, мягко, аккуратно опускаемся вниз и также с круглой спиной поднимаемся вверх вытягиваемся вдох руки вверху еще раз крутко подтягиваем живот к пояснице подкручиваем копчик и уходим вниз мягко аккуратно опускаемся вниз мягко аккуратно с круглой спиной поднимаемся вверх еще раз вниз живот максимально притянули к пояснице круглая спина шея в нейтральном положении опускаемся вниз и поднимаемся вверх вместе с руками раскрываем грудную клетку держим поясничку подкрутили копчик раскрыли грудную клетку еще раз опускаемся вниз, дышим, на задержке дыхания не надо работать. Вниз мягко, аккуратно опускаемся и подкручивая копчик с круглой спиной и поднимаемся вверх. Раскрываем грудную клетку, подкручивая копчик и притянули живот к поясничке. Хорошо, становимся на край коврика, делаем вдох, вытягиваемся вверх, ноги сильные, опускаемся вниз, выдох, прогиб небольшой, вперед, вдох, отшагиваем правой ногой, отшагиваем левой ногой, у нас получилась паланка, перекат, собака мордой вверх. Делаем вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. Шаг правой ногой, шаг левой, выпрямляемся вверх, вдох. Руки на пояснице, прогиб назад, выдох. Еще раз круг руками, вдох. Опускаемся вниз, выдох. Шеи не надо загружать. Прогиб вперед, вдох. Отшагиваем правой ногой, отшагиваем левой. Планка, перекат, собака мордой вверх. Собака мордой вниз. Пяточки. Расширяем пространство между лопатками. Толкаем копчик вверх. Пять циклов дыхания. вдох, Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. выдох, выдох, выдох. Шаг правой ногой между рук, шаг левой, тянемся вверх, руки на поясницу, прогиб назад, выдох. Еще раз, к рук вытянулись, сильные ноги, опускаемся вниз, выдох, отшагиваем правой, отшагиваем левой, чутуранга, перекат. И работаем, собака, мордой вниз. Перекат, носок. Пятка. Носок. Пятка. Носок. Пятка. Согнули ноги в коленях. Протянули спину. Сильными ногами толкаемся к рукам. Вытягиваемся вверх. Руки на поясницу, выдох. Смотрим вверх. Еще раз круг руками вдох. Опускаемся вниз, выдох. Прогиб вперед, вдох. Отшагиваем правой, отшагиваем левой. Чутуранга, собака мордой вверх. Собака мордой вниз. Пять циклов дыхания. Сгибаем колени. Сильными ногами толкаемся и приходим прыжком к рукам. Вытянулись вверх. Руки на поясничку. Прогиб смотрим вверх. Потянулись вдох. Выдох. Отшагиваем правой. Отшагиваем левой. Чутуранга. Остались. Собака мордой вверх. Собака мордой вниз. И сгибаем колени мягким прыжком к рукам. Опускаемся вниз. Удерживаем 4. Шея в нейтральном положении. 3, 2, 1. Дотягиваем колени. Еще 3, 2, 1. Ноги чуть-чуть пошире. и Берем ладошки и подкладываем под подушечки пальчиков. Шея в нейтральном положении. Помним об этом. Дотягиваем колени. Опускаемся вниз. Четыре цикла дыхания. Тырье. Дава. Один. Хорошо. Опустили руки. Держим. Перенесли центр тяжести. Четыре, три, два, один. Отшагиваем правой ногой назад. Левый угол 90 градусов. Внимание, коленный сустав 90 градусов. Остались. Дотягиваем правое колено. Таз направлен вперед. Не разворачиваем его. Держим. И небольшие пружинистые движения. Четыре, три, два, один. Держим. Еще три. И еще два. Один. Хорошо. Руки поставили справа. Опускаемся вниз на предплечье. Если не получается и дискомфортно, можно остаться вверху и мягко на выдохе пробуем протянуть таз вниз. У кого хорошая растяжка, может опуститься вниз на предплечье. Удлиняем спину макушкой направлено вперед. Держим. Четыре. Дышим. Три. Держим. Два. Один. Хорошо. Поднимаемся вверх. Руку за левую ногу держим. Восемь. Семь. Делаем на выдохе. Расслабляемся. Опускаемся вниз. Пять. Четыре. Как делаем? Надеюсь, вы не скучаете, делаете все правильно. Один. Хорошо. Переносим. Колено правое, руки на бедро, стопа, опускаемся вниз. Можно поддержать свою поясничку, да, чтобы не было провала сильного. Удерживаем тыри. Удерживаем. Два. Один. Наклоняемся вперед. Остаемся в этом исходном положении. Если не получается, поставить руку можно на пальчики. Ничего страшного. Делаем вдох-выдох. Четыре цикла дыхания. Три. Два. Один. Обязательно выдох. Выдох. И вы сразу же увидите, как увеличилась амплитуда. Таз ушел вперед, и мы тянемся. Да? Если у нас есть продвинутые пользователи, что мы можем сделать? Мы можем оторвать, соответственно, голеностоп. Колень взяться за голеностоп и протянуть таз еще больше вперед. Если не получается, мы можем остаться в предыдущем исходном положении. Удерживаем 4, удерживаем 3, удерживаем 2, 1. Хорошо. Исходное положение. Мы опять остались, опять тянемся, еще 4 держим, еще 3, еще 2. Один. Внимание, ставим стопу. Отрываем колено. И у нас получился опять выпад. Стараемся удержать и протянуть таз еще ниже. Три. Два. Один. Хорошо. Опускаемся вниз. Угол в коленном суставе 90 градусов. 90 градусов сильно не уходит наша правая рука идет вверх и максимально работаем скрутку за левую ногу правая рука вверх ладошка к ладошке у нас скручивание работаем 4 дышим 3 2 один. Хорошо, отрываем колено, это для продвинутых уже. Еще держим три, еще держим два, один. Молодцы, поставили колено, возвратились вниз и еще дотянули стопу, можно положить и держим четыре, держим три, держим два. Ага, опускаемся все ниже и ниже. Это хорошо. Гибкость очень важно развивать. Всего по 15 минут, три раза в неделю, и вы улучшите свою гибкость. Молодцы. Мы уходим в позу ребенка и растягиваемся, опускаемся на пятки, садимся, опускаемся вниз. собака мордой вниз и делаем хороший шаг правой ногой вперед угол у нас 90 градусов дотягиваем левое колено стопа между ладони опускаем таз вниз пружинка Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один держим. Еще три. Еще два. Один толкаем таз вниз. Опускаемся, опускаемся, опускаемся. Держим. Еще четыре. Еще три. Два. Один. Поставили колено левой ноги стопа. Руки на правое бедро. Опустились вниз. Толкаем таз вперед. Поддержали поясницу. Руки на поясничку. Толкаем таз. Удерживаем четыре. Удерживаем три. Удерживаем. Два. Один. Молодцы. Попробуем оторвать голень. Исходное положение. Беремся за голеностоп. И толкаем таз вперед. Пробуем расслабиться. Акцентируемся на выдохе, на дыхании. Работаем 4 цикла дыхания, вдох-выдох, вдох-выдох. Еще раз. Хорошо. Опускаем стопу, уходим в выпад, дотягиваем наше левое колено, следим угол 90 градусов. Поставили руки рядом со стопой правой. И пробуем опуститься на предплечье. Макушкой удлиняемся. Делаем вдох-выдох. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Еще четыре счета. Еще три. Еще два. Один. Поднимаемся вверх. Опускаем колено. Стопа может стоять. Угол в коленном суставе 90-90. Таз сильно не уходит. Поднимаем левую руку вверх. Максимальная скрутка вправо. Ладонь к ладони. Удерживаем. Четыре. Дышим три. Дышим два. Один. И пробуем поднять колено. Еще четыре цикла дыхания. Хорошо. Медленно ставим колено. Руки расцепили. И уходим опять в выпад. Медленно убираем руки на бедро. И толкаем таз вниз. У нас стопа стоит. Она не развернута На пальчиках. Угу. Хорошо. И опять поставили колено. Исходное положение. Оставляем правую ногу впереди. Носок на себя. Стопа максимально сокращена. Не садимся на попу. Угол в коленном суставе держим. Мягко, аккуратно. Удлиняем мышцы поясницы. У нас два бедра, два плеча не развернуты. Они направлены только вперед. Опускаемся вниз. Стараемся нижними ребрами коснуться бедра. Стопа сокращена. На выдохе опускаемся вниз. Не надо торопиться опускаться вниз вот с такой круглой спиной. Если не получается, можно остаться чуть больше вверху. Еще ниже. Да спина прямая, стопа сокращена, дышим и опускаемся вниз. Четыре счета, три, два Ага, хорошо тянется, прям задняя мышцы бедра мы можем почувствовать, да? Сейчас мы берем правой рукой, взяли за подушечки под пальчиками, не за пальчики, за подушечки, и тянем стопу на себя. Угу. Как ощущение? Еще больше усилилось, да? Небольшая боль присутствует, дышим, дышим. Дальше. Хорошо. Поменяли ножки. Исходное положение. Левая нога впереди. Стопа максимально сокращена. Не садимся назад. Удлиняемся. Спина прямая. Опускаемся вниз. Удерживаем. Прямой спиной два бедра, два плеча направлены вперед. Удерживаем четыре. На задержке дыхания не работаем. Три. Два. И опускаемся вниз. Еще два счета. Хорошо. Исходное положение. Мы уходим опять в выпад И разворачиваемся носочек на себя. Спина прямая. Стопа правая максимально сокращена. Левое плечо толкает нашу левую ногу назад. Внимание, стопа стоит на полу полностью. Держим. Угу. Раскрываем. Еще четыре. Еще три. Еще два. Один. Медленно переходим. На правую ногу стараемся выпрямиться вверх. Стопа максимально сокращена. Наша правая рука толкает максимально. Да, локтем можно прям чуть-чуть назад. Ага. Правая нога назад. Стопа полностью стоит на полу. Внимание, только на полу. Если что-то не получается, можно подложить под попу кубик, кубики. Можно свернуть коврик, подложить. Но стопа должна стоять полностью. Еще четыре. Еще три. Еще два. Один. Хорошо. Поднимаемся вверх. Ноги чуть-чуть поуже. Стопы направлены вперед. Удлиняем руки. Тянемся вперед. Опускаемся ниже. Удерживаем четыре. Шея нейтральное положение. Три. Два. Один. Беремся за голеностопы притягиваем корпус ногам и держим еще держим ниже три ниже два один убираем руки назад за себя за себя. Держим 4, дотягиваем колени 3, дотягиваем колени 2, 1. Поставили ладошки. И как будто мы хотим встать на голову. Мы опускаемся ниже. Наши руки должны быть на уровне стопы. Не убираем вперед. И опускаемся вниз. Держим четыре, держим три, держим два, один. Сгибаем колени, мягко, аккуратно, не заваливаясь, голова у нас не должна кружиться. для этого мы упираемся на бедра, делаем круглую спину и поднимаемся вверх, еще раз с прямой спиной опускаемся вниз и с круглой спиной поднимаемся вверх и опускаемся вниз с прямой спиной колени согнутые выпрямляем колени руки в замок шея нейтральное положение отпакаем замок Сводим плечи и опускаемся вниз. Удерживаем четыре, ниже три, ниже два. Один молодцы. Разворачиваем наш замок ладошками наружу и толкаем руки вперед, опускаемся вниз, удерживаем 4, 3, ниже 2, 1, медленно отпускаем замок, опускаем вниз ладошки, сгибаем колени. Мягко, аккуратно, руки на бедра, с круглой спиной поднимаемся вверх, шею в последний момент, чтобы голова не закружилась. Хорошо, опускаемся вниз, садимся. Так, убираем сразу же попу, да, чтобы нам ничего не мешало, спина прямая. Стопы сокращены. Беремся на наружную часть свода стопы. Сгибаем колени. Удлиняем наши мышцы поясницы. Спина должна быть прямая. Колени для этого согнуты, чтобы у нас спина была прямая. То есть круглой спины не должно быть. Работаем вниз. Восемь. Семь. Шесть. Пять, четыре, три, два, один. И пробуем уйти вниз. Пробуем. Так, если не получается, мы согнули колени и с прямой спиной остались. Угу. И пробуем разогнуть просто колени. Растягиваемся, растягиваемся, работаем. И еще четыре, еще три, еще два. И опускаемся вниз. Дышим. Четыре. Выдох. Три. Два. Один. Хорошо. Опускаемся вниз на спину. Исходное положение. Наша правая нога поднимается вверх. Можно дотянуть колено, взяться за стопом. И отрываем поясницу, таз от пола. Толкаем ногу, дотягиваем колено. Если получается, это очень хорошо. Работаем на выдохе. Выдох, выдох. Еще четыре, еще три, еще два. Один. Хорошо. Поменяли ногу. Беремся за свод стопы. Выпрямляем колено. И не толкаем, а отрываем поясницу, толкаем ногу на себя. Растягиваемся. Работаем. Выдох. Выдох. Выдох. Дотягиваем колено. Если не получается, можно с согнутым коленом. Угу. Хорошо. И медленно поднимаемся вверх. У нас с вами лягушечка. Угу. Чуть-чуть дотянулись да, вниз. Спинка прямая. Если хорошо, можно у стеночки. Будет очень удобно. И толкаем колени. Угу. Мы сейчас опускаемся, ложимся на спину. И небольшая заминочка. чтобы вас, отдохнем. Ложимся на спинку. И расслабляемся. Всем спасибо за сегодняшний эфир. Мы с вами встретимся завтра. Очень рада вас, буду видеть всех снова.